И я об этом ранее говорил, что фактически мы подготовку строительству начали, начали еще ну, в мае, месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут строительные работы, в частности, закладываются фундаменты опор, станции, инфраструктуры. И все это время ушло на подготовку проекта. Потому что это очень сложный проект, большой проект. И мы всю работу сделали, ну, менее чем за полгода. При этом сделали собственными силами, хотя если кому-то заказать, то, я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов, даже за 20 миллионов долларов. И потом большое количество согласований, потому что в планах технопарка не было...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 который Дарвич заложил как идею, и мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас.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 Вот здесь будет база, то есть здесь будет уширение, э, здесь будет у нас э, депо, э, встречные переводы, разворот. И первый раз она появится вот в конце этого участка, э, длиной 400 метров. Мы ее планируем ввести в строй к апрелю 2019 года, то есть ну, чисто через полгода. Э, на самом деле стройку мы начали...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 Эмирате. И на, уже есть решение о выделении нам 25 километров э, участок длиной, э, где мы построим высокоскоростную систему СКВ. и здесь э, уже отработаем оптопромышленную отработку э, юнибуса, юнилета высокоскоростного, э, который демонстрировали э, мы на Инотрансе в Берлине. А первые э, прогоны,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 или Африка, тоже Египет, или Саудовская Аравия, или Ирак, там, Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз центр инноваций. Лойки опять же, на 100-200 лет. Не так, построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологии, совершенствовать конструкцию, применительно к этим климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. Скалы, вот здесь, вот там он будет. Где мы будем обучать студентов, институт войдет в структуру университета Шаджи. Как э, одна из, ну, одно из научных подразделений университета. Потому что уже нужны свои специалисты, которые должны проектировать прасы скалы, строить их и эксплуатировать Трое скалы, спасай планету